Адова вода, дикий перевертий. А кусочки льда век мечтают черти. Ангелы, когда вознесут молитвы, обретет, о да, дух последней битвы. Адрова вода. На фоне заката. Да, меня, наверное, еще радость не будет. На фоне заката. Okay. Yeah.